Вопрос такой, ну, со всех сторон поступают очень серьезные какие-то такие источники, да, информации, в которых озвучивается дата, что вот совсем-совсем-совсем скоро, в течение там нескольких дней, может быть, там, не знаю, неделя, с точки зрения астрологии, события, ну, вот это ближайшее событие, которое будет, оно указывает, на конфигурацию планет на небе с точки зрения той, что очень достаточно необычная ситуация связана с некоторыми кармическими планетами без деталей. И такого, такого рода mm -hmm. ситуация была почти 60 лет назад, в 1962 году, когда mm -hmm. а, началось вдруг, ну там не было какого-то определенного события, но началась, а, в общем-то, серьезный спад экономики, финансовых э, кругах, и назвали этот спад э, вторым после Великой депрессии 1919 mm. года, когда ну, практически mm. все застыло. И это будет иметь отражение, несомненно, на, э, ну, на, на весь мир, поскольку пока на этот mm. момент, естественно, смотрят все Соединенные Штаты. Вот. Ты видишь такое событие? Нет. Я думаю, что оно будет. Другое дело, что оно коснется вот эти две трети человек, которые уходят, это они будут переживать. Одна треть, которая вышла в четвертую мерность, она ее не коснется. У нас уже проложены две дороги, у нас разная реальность, и одни люди будут жить в одной реальности, другие в другой. Пути уже проложены, ветки уже показали, что мы идем по одной дороге, а они идут по другой. Это очень четко была показана дорога, прямо вот, как в картинке, и я понимаю, что, если люди, конечно, четвертой мерности будут заглядывать на ту дорогу, ну, как бы перелезать через забор и заглядывать там через забор куда-то кому-то, да, они тоже это увидят, тоже это могут почувствовать, если захотят, а так, в общем и целом, это коснется только третьей мерности. Это... Правильно, я могу с этим согласиться. Uh -huh. Вопрос только для очень многих людей он звучит э, по-простому, а, а я какой мерности, как всегда, таких вопросов uh -huh. будет ну куча. Да. И ты же прекрасно понимаешь uh -huh. о том, что у нас, ну, во-первых, с каждым днем кто-то прибавляется, кто-то, допустим, uh -huh. уходит, это все понятно. И основная масса людей, а у нас процент позитивности э, зашкаливает у uh нас. -huh. Примерно 96,5% по всему каналу, по всем программам. Mm -hmm. Это очень высокие, конечно, проценты. Yeah. И это очень радует. Я вообще такого нигде не видел. Но, тем не менее, есть какие-то люди. Mm -hmm. И, yeah. опять же, с другой стороны, вот лично я ощущаю массу не менее миллиона людей, вот я ощущаю mm -hmm. не менее mm -hmm. миллиона людей, которые с удовольствием могли бы прийти, хотели бы прийти для uh -huh. восприятия информации, которая здесь происходит, которую мы даем uh -huh. ну, с помощью преподавателей, ну, которую uh -huh. я делюсь и так далее. Вот. А, так первая часть те люди, которые все же пока не чувствуют, не ощущают, которые находятся у нас, с одной стороны, как э, им, ну, как бы не то чтобы помочь, потому что сам спасение утопающих mm -hmm. и так далее. Но тем не менее, раз они здесь, как им дать э, возможность разобраться в этом? Ну, ты хочешь сказать, что э, дух обязательно выберет учебу по-хорошему, потому что по-плохому они завершили э, свое обучение. Но это только дух решает, как они будут обучаться. Некоторым пинка надо дать как следует. Так вот, в качестве, пинка, в качестве пинка, понимаешь, пинок может быть достаточно жестко, Имеется у -у -у. в виду, просто человек ну заболеет и уйдет. Да. А никто же этого не хочет, правильно? И когда ты скажешь, у него своя дорога, свой ä, план и так далее, определенно там свыше, он с этим, конечно же, не согласится. Все хотят жить, никто не хочет э, так сказать, умирать и болеть. А, но вот како, как тогда достучаться. Я не планирую <laughs> стучать, но я хотел бы теоретически дать, чтобы у, люди, у людей было пространство вариантов, как я сам для этого выбираю. И у -у -у. считаю, что я могу ошибаться, находясь в физическом теле. Майкл, для этого есть медитация. Ты рисуешь готовую картинку, что ты хочешь. Вот посмотри. Значит, вот 100 тысяч монахов сидят вокруг вот этого храма, я не знаю, как он называется, круглый такой... Вот, и сидят в медитации. То есть ведь кто-то сначала рисовал эту картинку, правильно? Чтобы она материализовалась, она должна была быть сначала в чьей-то голове. И потом она только собралась. Если мы что-то хотим, значит, эта картинка должна быть у нас в голове. Какой конечный результат мы хотим? Что мы хотим? Чтобы у нас на курсах было там по 100, по 300 человек? Нет. Ну, так, а нет, что мы хотим? Нет, прости, пожалуйста. Сейчас речь не обо мне, я точно знаю, чего я хочу, и картинки у меня да. все есть. Я сейчас говорю, как обозреватель нашего центра и людей, я не на своей стороне. У меня то, что есть, да. есть, я точно знаю, чего и как. Да. Я про людей, которые пока, еще раз повторяю, не определились, не знают для новых людей. Я сразу сказал... То ли это новые, то есть это люди, которые сегодня находятся у нас в центре, но они только пришли, они пока ничего не знают. Я хочу в плане помощи как бы дать им возможность сделать свой выбор. Как это? Вот я и задаю такой вопрос. Я, в принципе, знаю как, но я хотел подтверждение, твое подтверждение. Но. Ты хочешь какую-то градацию? Первый класс, второй класс? Или что? Или это просто... Ну, как вот, а вот, вот смотри. Нет, смотри, ну вот у нас, допустим, есть, ну, у нас курсы идут в разных направлениях ну. с разными преподавателями, правильно? И человек просто не знает. Вот мы беседуем, он просто обозреватель. Он пишет: вот кто-то написал, у меня до этого была программа, и для кого вы тут все рассказываете? Я ничего не понимаю, пишет а, человек. Да. Так вот. Об этом идет речь, о тех людях, которые ничего не понимают и которые пока не ощущают себя, потому что проще всего сказать, вот я хочу вознестись, а что такое вознестись? Ну, что такое вознестись? Куда вознестись? А, куда? Ну, куда ты вознесешься, интересно, в этом теле? А, поэтому все это образно, как бы. Ну, вот дать более четкое, что ли, вот понимание этого. <связывая> Давай попробуем дать, дадить, дать. Давай попробуем. Но они хотят почувствовать, что такое расширение сознания. Ну, давай, можно сделать медитацию, чтобы люди почувствовали, что это такое и куда их там потом будет влечь. Да? или как не знаю. Ну вот смотри, 26 число сегодня. Сегодня день затмения. Mm -hmm. да? я, не, yeah. я не помню, какое время. Меня это вообще, вот, вопрос совершенно не волнует, yeah. оно на меня не действует. Ну, в каком плане, я как-то уже mm -hmm. за пределами, может быть, вот этих вот влияний. А, я хочу для тех людей, которые задают вопросы конкретно, предметно, mm -hmm. потому что, ну, mm -hmm. напугали людей. То есть раньше такого не было никогда. А сегодня напугали. Как будто это вот что-то такое там, зловещий облик какого-то там демона появился. В виде затмения, понимаешь? Ну, давай вот сейчас проведем там 5-7 минут. В ну, прошлый раз вчера мы не сделали медитацию, а были только ответы и вопросы. Ты готова? Ну, давай. Давай. давай. Я просто потом ее покажу, эту медитацию. ну давай. В аудиоварианте. варианте. Угу. Угу. И просто мне говори, чтобы я знал о том, что это... Так, а где вопросы? Я просто их не вижу. А вопросов нет. Мы сейчас делаем а, медитацию, еще раз. Хорошо. Просто я думал на какую-то конкретную тему. Нет, угу. тема сегодняшняя, тема сегодняшняя тема негативного влияния, скажем, затмения. Сегодня у нас лунное затмение. Это одна сторона, а второе. Ну, в общем, да, допустим, вот этот коридор затмений или вот эта вот дата, которая предстоит, чтобы она была. Мы дальше поговорим. Но вот сейчас вот такая как бы медитация, посвященная сегодняшнему дню и каким-то дальнейшим событиям, чтобы не попасть в воронку вот эту вот негативную. Ну, ты указание только, давай. Да-да. Ну, вдох. Глубокий ну, выдох. Дышим низом живота, вдыхаем, вдыхаем через прановую трубку, коронная чакра и выдыхаем вниз корневую чакру. И еще глубокий вдох, чувствуем холодок на макушке, расширяемся как бочонок и выдыхаем. Вдыхаем позитивное, выдыхаем негативное, отправляем в центр Земли для переработки весь негатив. Заземляемся синим учем. Пропустите также по правому трубке до центра Земли. Сунастроились с пространством, заходим в центр. Почувствуйте вокруг себя пространство, какое оно. Если вы считаете, что эти энергии напряженные, значит осветляем их. Запускаем чувство доверия. даже если мы не видим подробностей, не видим целиком полностью этот коридор, если мы его даже не чувствуем, не страшно. Мы создаем сами для себя то идеальное пространство, в котором мы будем пребывать, независимо ни от чего. дверь, которая перед нами, создаем свое настроение. Энергия первичная и являются самыми важными, самыми главными в этих ситуациях. ваше состояние покоя. Прочувствуйте в сердце доброжелательность. И теперь на такой волне, даже если поток от затмений куда-то вас понесет, то вы будете вписываться в тот поток, который... Пока невозможно предвидеть, но он обязательно приведет вас к наилучшему результату. Вы создали себе подушку безопасности, доверяете естественному течению. Даже если поток меняет направление, это вас не будет беспокоить. Вы управляете собой, своими поступками, вписываетесь в естественный ход событий, сила умножается, и чудеса встречаются на каждом шагу. Энергия выбрала для вас самый оптимальный путь. Включите энергию веры, источник, Расширяем энергию веры, уверенности в том, что для вас будет естественное движение, которое приведет к вас к успеху. Прямо почувствуйте, что вы куда-то летите, такой будет полет, такое легкое состояние, воздушное. Интуиция становится сильнее с каждым днем, и вы будете ее слушать. Она будет вовремя подсказывать, чтобы мозг не мешал вам излишним логическим подходом. Потому что здесь рациональность будет излишней. Вы будете ощущать, что сейчас конкретную секунду времени нужно сделать. Не будете искать логических доводов и объяснений своим поступкам. У вас появится только твердая уверенность, что ваши решения и поступки правильны. Почувствуйте свою правильность еще раз. Если другие люди имеют другое мнение, это не значит, что вы чувствуете неправильно. Среди множества дорог у вас есть свой собственный уникальный путь. Вспоминаю времена, когда вы не понимали логику духа, и она не всегда была понятна, но работала безошибочно. Все происходит вовремя, наиболее уместным образом для наивысшего блага всех и здесь немножечко зависните отдохните вот здесь вы должны почувствовать что вам некуда торопиться вы больше не продавливаете обстоятельства вы успокоились и терпеливо ждете Синхронистичность обеспечит вам обстоятельства. Если вам что-то нужно, значит вы договариваетесь в духе с другими людьми и ожидаете отклика. Не беспокойтесь о том, когда люди должны добровольно захотеть участвовать в ваших желаниях или ваших намерениях. Не торопите события. Многомерная работа, как сложная цепочка контактов, обстоятельств, сама по себе собирается. Посмотрите, как внимательно она собирается. Как дух складывает пазлы, вырисовывается картина. проблемы уже имеет решение и ко всем вашим целям проложены самые благоприятные пути и желания готовы осуществиться и это то что есть Любое, даже самое негативное обстоятельство можно превратить в позитивное, подняв энергию, окутав себя энергиями, облегчая тело. Каждый раз, когда у нас что-то происходит, мы можем сделать прыжок в другую мерность и оттуда руководить всеми событиями, мы это делать будем не раз и не два. Глубокий вдох, глубокий выдох. Возвращаемся здесь, сейчас. так хорошо mm -hmm. благодарю на территории россии в частности кавказа было уже не раз и землетрясение mm -hmm. армения то спитак да мы mm -hmm. знаем yeah. и противостояние которое там постоянная конфликтные ситуации идет mm -hmm. и там какой-то такой видишь ли регион опять же грузия там тоже yeah. вариант из Турцией, да. Вот как да. вот этот вот весь регион, с твоей точки зрения? Ну, а вообще... Я не знаю, конечно, когда события могут развернуться, но то, что там, где идут какие-то бурные негативные эмоции, там обязательно... Потом что-то происходит, то есть либо ты успокаиваешь энергии и трансформируешь их, либо ты продолжаешь играть. Но вот им нравится продолжать играть, они же не могут все это успокоить и, как бы, вот. и у них очень много там спорных территорий, спорных там каких-то выяснений, не знаю, любимое занятия. Найти вот, обязательно какую-нибудь себе проблему и копаться в ней. Да. Или найти Конфлик... какого-нибудь себе врага. А, ну врага – это да, это прямо обязательно нужно сделать. Вот, да. Поэтому пока, если они так будут дальше продолжать, конечно, конфликт просто созреет. Угу. А если созреет конфликт, то, соответственно, природа в этот раз, она уже будет отвечать сразу. Угу. То есть если вы чем-то недовольны, ну хорошо, давайте. Попробуем, посмотрим. То есть, не знаю, если будет так продолжаться, конечно, то вполне себе возможно, что природа что-то будет делать. Не знаю. Угу. Ну, самый опасный регион на Земле, да. своей точки зрения, какой? Израиль. Согласен, да. Вот что-то происходит там в Израиле, причем учесть ну, как бы вот... Пришло время. Вот почему конкретно это время? И возможно, кстати, это событие, которое вот сейчас, ну, вот точка такая странная, ну, не странная она, собственно говоря, с 30 мая, 3 июня, там где-то ну опять же затмение, 5, 10, 15. Связано с Израилем, как ты считаешь? Ну, наверное, с ним тоже. Все-таки у нас, да, есть Какие-то даты там пролетели, вот 27 мая тоже относительно неспокойный день, скажем так, не знаю, чем он закончится, 27 мая, тоже на него есть какие-то предположения. Вот, ну посмотрим, посмотрим, может быть, все обойдется и, как, как всегда, все будет хорошо, поглядим. Но да, есть, есть даты... Есть, про, прошли, ну, потенциала во всяком случае, давали нам. У меня, знаешь, есть там, э, ну, знакомая, что ли, одна, мы с ней пару программ сделали, она живет прямо в Израиле, зовут ее, она писатель, живет, зовут mm -hmm. ее Виктория Блиндер, она mm -hmm. предсказала, как бы, ну, у нее было в свое время mm -hmm. клиническая смерть, она стала видящей, но она, интересно, как она, вот эти события, которые она видит, она отображает их в художественных произведениях. И она написала да. такую книгу, с которой стала ну, вроде как и бестселлером. Я все время забываю точное название, но типа такое. «Увидеть Париж? Забудьте». Да. Там что-то типа такое. Вот, где она ну, предсказала события, которые действительно во Франции, там, в том числе вот этот собор Парижской Богоматери и так далее. Ну вот я с ней беседовал, и она сказала, она сейчас пишет очередную то ли повесть, то ли, не знаю, роман, она говорит, мол, позвоните через две недели, но ну, неделя уже прошла, то есть в ближайшее время я где-то через несколько дней позвонил, как раз именно в этом периоде. Послушаем, что она скажет, но в самом случае предварительно она сказала о том, что там действительно у нас место очень такое взрывоопасное. Вот. А, что? Да. а скажи еще вот последнее. последнее, как ты видишь, все же мы вот эту тему как-то ну, по касательной проходили, прямую мы не говорили но ведь сегодня мир, так сказать, живет финансами, как всегда, uh -huh. материальными вещами, uh -huh. и вот все чаще звучит вот эта тема, и все больше тема криптовалютная, то есть uh -huh. цифровые деньги, вот эти блокчейн и так далее, так далее, uh -huh. технологии новые. В этом есть действительно, я как бы, ну это я в этом действительно хорошо разбираюсь, и там действительно есть, и я вижу о том, что действительно это будет. Вот, как ты считаешь, то есть с каждым разом это нарастает, что ли, давление, вот это все? Как ты это видишь? Ну, смотри, криптовалюта, она ничем не отличается от бумажных денег. Ну, вообще ничем. Бумажки то же самое. То есть это просто виртуальные бумажки, и все. То есть тут нового ничего нет. Это же, ну, как бы обмен, да? Какая разница, чем будет обмениваться? Да, допустим, труд человеческий или сырье какое-то из-под земли, или там еще как-то обменивается на что-то, да. Обменом может быть любая, ну, любой вид, хоть шкурки белок, хоть те бумажные, хоть бумажки, хоть крипто, цифровая монета, ну, какая разница, что. Вот. Другое дело, что может быть это... Кому-то понравится, кому-то не понравится, но мир все равно движется вперед. И как бы мы это ни хотели, технологии, они все равно э, двигаются. И я не думаю, что бумажные деньги надолго останутся. Ну, Как-то кажется мне, что да, будет что может быть, это не будет криптовалюта, может быть, что-то еще будет э, такое, пока непонятно. Вот. Но то, что они заменятся чем-то, да. Вопрос когда, ну, то есть когда это произойдет и какие сроки и так далее, то есть, тут пока тоже непонятно. Ну но таких сигналов нету ни от учителей никого, что вот сроки я имею в виду сроки э, изменения денег вот так, пока сроков никаких не дают. Ну я, собственно, задаю этот вопрос, я ну я знаю, как бы я этим сам занимаюсь, но вот точка зрения просто. Твоя. Поэтому многие люди сейчас они пытаются что-то, ну, то ли инвестировать, то ли вот переходить. Uh -huh. И мы как-то уже говорили о том, что разумно, конечно, uh -huh. поскольку будет существовать параллельно какое-то время, будут и такие uh -huh. бумажные деньги, обычные деньги, да, и, и цифровые деньги. Они уже, кстати, существуют сегодня одновременно. Но смещаться будет в сторону действительно цифровых денег, это mm. правда. Но и вот очень многие сейчас люди э, имеют возможность туда переходить и покупать. И сегодня бум цель настоящий. И это только начало. Многие уже там дали там чуть ли не тысячу процентов, там, взлетают как это. Но это все, знаешь, как мыльные пузыри взлетают. Э, так вот, э, есть ли смысл с твоей точки зрения для кого-то, допустим, для кого-то, именно этим вопросом заниматься, если в этом будущее? Ну, смотри, я бы, наверное, все-таки это обозначила лично. То есть вот кому-то это принесет прибыль, а у кого-то будут потери. То есть это только личный финансовый канал личный. Здесь нельзя сказать, что вот всем повезет, ну, в смысле, кто вложится, у всех будет прибыль и так далее. Ничего подобного. Я, кстати, в этой туче как раз и говорил, и продолжаю говорить, потому что вы же не существуете отдельно, то есть вы отдельно, ваша матрица отдельно, и что-то отдельно, вы же связаны. Как раз-таки это вчера у меня была презентация нового потока на обучение, и я говорил о том, что психологическая устойчивость человека связана и очень-очень серьезно. в первую очередь, наверное, чем где-то там технические какие-то вещи, понимание того, как это происходит. Просто бывает случаи, когда два человека, получив одинаковые исходные данные, допустим, на покупку, к примеру, да, вот оно растет, растет в цене, естественно, мы покупаем там по маленькой цене, продаем по большой. Так вот, тот, у кого нет такого, ну, скажем, ну, цикл у него негативный, он может ошибиться. То есть два человека при одних и тех же условиях один получит, другой нет. Это вот именно Думаю, то, что, что -то. да, то, что ты да. сейчас сказала. Это... Что я это прошла. Да, мы откладывали, да, да, хакиор да, да. ну, много знакомых всяких разных. И я смотрела, как они все, как это работает. При одних и тех же суммах, то есть вложили одинаково. И чё? Один получил прибыль, а второй потерял. Ну, на книжке потом все сгорели деньги, а у второго была прибыль. То есть, э, а все начали одинаково. Купили одинаковое количество акций. Вот, и что? Ну, ну, то да. есть, это работает для каждого человека по-своему. Здесь нельзя подадум ребенку. Да, есть определенные, безусловно, есть определенные причины, почему кто-то, да, получает, кто-то не получает. Хорошо, все, договорились, я, у -у -у. да, давай тогда отдыхай. В, да. в огороде поговорим да. да. поговорим потом